Вторая формула, которую я вам предлагаю, называется помощь в изысканиях. Она состоит из двух рун. Эвас ансус. То, что она состоит из двух рун, говорит о том, что она протяженного действия, а не локального, не конечного. То есть это процесс. Помощь в изысканиях. Для вас румосознание, ансус, это непосредственно само знание. Понятно, что совокупная сила, зашифрованная команда этих рум говорит о том, что сознание будет направлено на поиск знаний. Это команда всей системе вашей, она, чтобы вся система перестала разбрасываться на всякую ерунду, а сконцентрировалась лично по сравнению на задачи. Формула поможет сконцентрироваться. Поиск информации, поиск знаний, как поисковый запрос. Ваше сознание сворачивается в точку до объема поискового запроса и начинает собирать со всего мира искать информацию. Формула тяжелая именно поэтому, потому что устаешь от нее. Да, потому что когда сознание не может расслабиться, оно думает, думает, думает, пока голова не треснет, пока не найдет ответ. То есть любой анализ, любой поиск, любую информацию лучше всего делать именно с этой формулой. Прекрасно пишутся дипломы, работы, э великолепно получается и главное, чтобы быстро. Но ресурса тратится очень много. И энергии тратится очень много, и психических, и физических сил тратится очень много. Поэтому эту руну вы используете ну, не постоянно, то есть да, используете ее как прислушиваясь к своим собственным состояниям. Научитесь работать с рунами и самые тяжелые формулы выдержите. Долгий, более долгий период времени, но пока вы только начинаете, да, обязательно прислушивайтесь к своему станию. Если вы понимаете, что руна начинает вас подъедать, что ей не хватает энергии, она начинает кормиться с вашей физики, но не доводите, как бы, да, дайте себе отдохнуть, а потом продолжайте практику. То есть не, не, надо, не надо сразу, занимаясь, скажем так, тренировками по, по минимальному уровню сразу идти там на, мастер, на, на уровень мастера спорта и брать нагрузки, которые положены именно при таких тренировках. Потихонечку, да? Потихонечку, потихонечку все придет в свое время.